Всем здорово, с вами дрона. Из этого видео вы узнаете, что произойдет, если купить всех футболистов соперников перед началом матча в Дрим Лига Сокер. Итак, друзья, сегодня мне предстоит сыграть матч с Сивилией. А перед началом игры я хочу купить всех футболистов этой команды. А потом посмотреть, кто со мной будет играть. Итак, начинаем покупки. Вот я уже купил воротаря. Теперь центрального защитника... И так далее по списку всю команду. Итак, друзья, весь основной состав команды куплен. А теперь давайте посмотрим, что поменялось у них в команде. Оказывается, из-за того, что я купил всех их футболистов, им срочно пришлось покупать новых. Давайте запустим матч. Вот это состав моей команды. А это их новый состав. Ну что ж, давайте с ними сыграем. Здесь я выбрал самые интересные моменты матча. И что я могу сказать по игре? Из-за того, что у них поменялось очень много футболистов, они играли очень плохо. Команда была не сыграна и пропускала очень много голов. Поэтому если у не получается выиграть какой-то сильной команды, вы можете просто перекупить всех их игроков. И тогда с легкостью можете выиграть матч. Но для этого нужно иметь много денег на счету. У меня на канале есть такое видео, где можно получить много денег. Заходите, смотрите, подписывайтесь на канал. Видео по футболу выходит каждую неделю. Ну на этом все, друзья. Кому было полезно это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал Сокзин Андрей. Всем удачи, всем пока!